Зачем вам лучше версия себя? Когда человек празднует свой день рождения, ему все желают долголетия, крепкого здоровья и долголетия. К сожалению, с возрастом, с увеличением нашего возраста, присоединяются болезни. Хотим мы этого или не хотим. Мы так устроена жизнь, так природа устроена. Но, э, даже э, проживая э, свой путь, желаем всем долголетия. И нужно желать, чтобы качество жизни было. Потому что прожить эти годы можно по-разному. С пользой для себя, для своих окружающих, для своей страны в конечном итоге. Или же просто их проживать вот желаю всем долголетия качественного, с пользой. Поэтому я сама пришла сюда, в клуб. Надежда возглавляет нашу группу. Занимаюсь я уже здесь 7 месяцев. Имею результаты какие-то. Внешне, наверное, это не очень видно, но я... Чувствую по себе свое здоровье. Вот. Сегодня я пришла сюда на этот семинар ⁇ Лучшая версия себя ⁇ чтобы тоже подчеркнуть какие-то мысли, какие-то знания, надеюсь, что я буду использовать обязательно, буду вести дневник. Ограничивать свои э, привычки, пытаться развивать при, э, нужные привычки вот, и рассказывать о своих результатах своим близким. На работе коллегам, своим родственникам, пытаться это донести до них. А реально хочется пожить что 100 лет и больше разменять сотку? И есть мотивация Это него? Это реально. Вы как врач считаете, что у нас есть какие-то ограничивающие факторы? Есть. Это в нас самих ограничивающие факторы. Это наши эмоции, наше нежелание, очень много депрессии сейчас. Вот. От скрытых до более серьезных, когда тоже требуется вмешательство специалиста, врача. И получение препаратов специальных. Вот. Но в нашей стране так построено все, мы с этим все сталкиваемся, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. К сожалению, Нашему правительству все равно, как мы будем проживать, выйдя на пенсию, это называется официально, период дожития. Вот как человек будет жить эти годы, оставшиеся ему, после того, как он перестанет как бы приносить пользу обществу, перестает ходить на работу. И как он будет проживать, это все от нас зависит. Поэтому нужно закладывать это уже сейчас в себе, ну, будучи в возраст такой работоспособный. Все зависит от вас самих. И не нужно э, работать для того, чтобы э, отнести деньги, э, ступки денег в аптеке. Не факт, что это поможет. Вот. Но это крайнее уже проявление крайнее. Нужно работать над собой правильно питаться, вести здоровый образ жизни, конечно, двигаться. Движение — это жизнь. Движение — это жизнь. Правда, правда. Что еще сказать? Вот я всех прослушала, наших девочек, кто был на семинаре. Замечательные люди все. С каждым хочется познакомиться поближе. Что-то почерпнуть у них тоже. Спасибо, Надежда, за все красивый человек на него хочется быть похожи во всем э, ну и быть такой же красивой вот как она стоит вот так спасибо, спасибо.